Побыть в своей тишине и глубине. Поговорить со своей интуицией. Обнять свою душу. Успокоить свой пытливый разум. Успокоить все свои части личности, которые говорят разными голосами. И советует тебе, и приказывает, и критикует в течение дня прислушаться к ним и позволить себе идти глубже, глубже своего ума, в свою бесконечность, в свою тонкую. Бесконечную глубокую сущность. Ты можешь сидеть или лежать, так как тебе удобно. Если твоя правая сторона и левая сторона будут зеркальными, это будет очень хорошо. Значит ты уже начинаешь балансировать свое тело и процесс в своем теле. Если именно сейчас тебе неуютно быть симметричным, будь таким, каким хочется. Позволь себе такую ценность, которую многие из нас мало себе позволяем, это быть сейчас собой, не притворяться, не стараться. Не переживать, не красоваться, а просто быть собой, таким, каким хочется сейчас. И прими все. Может быть, ты улыбаешься, а может быть, появились слезы, может быть, жар в ладошках, а может быть, холодок пробегает по всему телу. Прими себя таким, какой ты есть сейчас. И неважно, к чему это или почему, просто ты такой. И скажи себе самые прекрасные слова на свете. Я такой, какой есть. Я такой, какой есть. Может быть, тебе захотелось попить или сделать еще что-то. Не волнуйся, ты можешь нажать на стоп, на паузу и сделать то, что ты хочешь. Может быть, ты не успел это сделать до медитации. Позволь себе быть чувственным и спонтанным. Позволь себе чувствовать тотально свои отклики. Сделай хороший, полноценный. Вдох И спокойный и освобождающий выдох. И продолжай дышать, принимая себя и напоминая себе эту молитву. Я такой, какой я есть прямо сейчас. Я такой, какой я есть. Я такая, какая я есть. И я делаю в жизни то, что хочу. Я могу нравиться или не нравиться кому-то. Моя деятельность может помогать многим. А может кому-то не помогать. я такой какой я есть я такая какая я есть продолжайте дышать и представьте что ваши легкие с каждым вдохом становятся больше и больше и добавьте исцеляющего волшебства с каждым вдохом Ваши легкие увеличиваются и наполняются исцеляющим воздухом, который все чужеродное, все ненужное. Бактерии, вирусы просто уничтожают, уменьшают, и оно становится ничтожным и уже не могут на вас воздействовать. И также этот свежий воздух, который вы позволяете принимать своими легкими, которые расширяются до самых, до самых мелких складочек, мелких закромов. Складочки все растягиваются. И вы позволяете дышать свободой. Ваш легкий поступает свобода. Исцеление и очищение. И каждый выдох дает вам освобождение от всего ненужного, вредного. Вы совершаете исцеляющий детокс. исцеляющую молитву, просто вдыхая и выдыхая. Представьте, что всю медитацию вы будете просто дышать, просто дышать и при этом менять свою жизнь, наполняться тем, чего вам очень давно не доставало. Может быть, для кого-то это любовь. Или счастье. Дружба. Дружелюбие. Здоровье. И с каждым выдохом отпускать. Что-то уже отжившее и мешающее. Обратите внимание, что вам легче вдыхать или выдыхать. Если вам труднее выдыхать, просто скажите себе, что то, что я отпускаю, я не забываю. Эти навыки, которые я получил, я могу использовать. Я их не забуду. Я отпускаю что-то ненужное с благодарностью, сохраняя все важное, что это несло. И буду использовать. И позвольте себе еще больше вдох. Такой вдох, как будто у человека-богатыря, у которого огромные-огромные легкий. И они как белые паруса распускаются на синем море, под голубым небом, с белыми облаками и с ярким солнышком, теплым. И вот эти паруса все больше и больше, они раздуваются. И вам все легче и легче дышать. И вы доверяете плыть себе на этом прекрасном-прекрасном корабле вашей жизни. И независимо от волн, погоды, от вашего умения руководить вашим кораблем, вы знаете, что вы плывете точно туда, куда вам нужно. И сейчас во всем теле у вас появляется уверенность. Уверенность, что что бы ни случилось, вы идете своим путем, уникальным. И что жизнь – это прекрасное интересное путешествие. Это не страшное и мучительное, фатальное приключение. Нет, это насыщенное, Очень желаемое и самое главное безопасное путешествие, потому что это ваша жизнь. И вы можете продолжать свою медитацию, дыхание, чувствуя с каждым вдохом и каждым выдохом уверенность. И вы можете сейчас почувствовать, как, как будто какой-то огненный цветок вашей уверенности цветает у вас в районе вашего таза, в районе самого нижнего позвонка. И как этот жар поднимается медленно и спокойно по всему вашему телу. Все выше и выше. Отогревая ваше сердце и распуская в нем цветок. Может быть, у кого-то это очень плотный зеленый бутончик. У кого-то это очень ароматный, красивый цветок. Просто посмотрите сейчас на цветок вашего сердца. И если вы видите, что какие-то верхние лепесточки, может быть, уже отжили, или даже кажутся для вас темными, или как пепел, Просто позвольте этим лепесткам отпасть. Пусть они прогорят в этом пламени уверенности вашей жизни. И если вам хочется, чтобы цветок изменился, превратился в какой-то другой, с другим ароматом совершенно, с другими свойствами, позвольте зарождаться этому новому цветку вашему сердцу. И позвольте осыпаться всем умершим, ненужным, защищающим, мешающим дышать вашему сердцу, отжившим лепесткам. Может быть, какие-то из них очень сильно прилипли. Позвольте им начинать отлипать. Очень медленно, не нужно их отрывать. Если вы чувствуете, что ваш цветочек замерз, прибавьте еще больше и больше огня уверенности, который растекается с вашего нижнего позвоночника, с вашего основания тела, с вашего таза и все больше и больше поддайте жару. Этот жар не уничтожает, а наоборот, увеличивает цветок вашего сердца и позволяет ему оттаивать и расцветать таким, каким хочется. Каким ему и суждено быть на самом деле, по природе вещей. И вы чувствуете, как это пламя уверенности согревает ваш цветок сердца. И как будто его является продолжением его лепестков. Из лепестков сердца. Это пламя тепла и уверенности. Пламя вашей энергии жизни растекается. И расходится лучиками от раскрывшегося, раскрывающегося. У каждого это свое цветка сердца. Во все уголки вашего тела. Поднимаясь в вашу голову, эти лучики пламени становятся более холодного цвета, более голубого цвета, как бы наполняя исцеляя вашу голову, ваш разум, ваш ум, охлаждая и промывая, исцеляя этим голубым свет. И просто посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, как распределилось в вашем теле это пламя уверенности в жизни. И какого размера стал цветок вашего сердца. И почувствуйте, как его распускание бесконечно Примерно так, как работает бесконечно наше сердце. Вы можете сейчас очень глубокими чувствами вашей интуиции увидеть, что этот цветок бесконечно распускается и нет предела. Он не обязательно распускается и становится большим, он просто все время живет. В нем постоянная жизнь. И в нем действительно могут отмирать какие-то внешние лепесточки, которые отжили. И можно их спокойно отпускать, как будто они красивые и медленно падают, как осенью листочки. И вы видите, как из самого центра постоянно строится энергия жизни. И вы можете сказать себе, как бы со стороны или изнутри обнять свое сердце и сказать, я чувствую, что ты живое, мое сердечко, мой прекрасный цветок сердца, ты живое. Это очень важно сейчас понять, что ваш цветок сердца живой И увидеть его непрерывное, вечное движение. Движение к жизни. Вы делаете спокойные вдохи и выдохи. И можете повторять эту медитацию в течение недели. А кому необходимо, в течение месяца. Эта медитация, цветок вашего сердца, помогает вам справиться со многими трудностями в жизни. И также помогает позволять себе получать от жизни то, что хочется. У каждого это свое. Новые встречи, большие финансовые потоки, Здоровье, новые возможности, новое образование и все-все-все, что вам хочется. Много-много возможностей, много чудес. И помните, что очень целительные слова – в каждый момент времени вы можете себе говорить, в любой момент времени, «Я такой, какой я есть». Записала эту медитацию для вас в потоке. вашей Юлия Сагайтис. С любовью.